Где? Вот и а, именно подробная информация от Игоря, она от дала Игоряна. внимание того, что этот проект очень интересен, очень ценен и на него стоит обратить внимание. Как я уже сказала, а, как вот наше такое видение, да, это маленький свечной заводик сейчас такой маленький, незаметненький, который завтра будет качать нефть. Подпольный, да, Поэтому стоит обратить внимание, и я очень благодарна Игорю, что он сегодня к нам пришел ответить на вопросы, потому что сейчас была презентация, кто-то успел, кто-то не успел, кстати, тоже скажете, кто успел посмотреть презентацию, тем более, что сегодня день рождения у дочки, и он вот в такой праздничный день с нами, поэтому огромная, Игорь, благодарность, вот кто успел подойти, тот подошел, мы начнем а остальные посмотрят в записи, у меня это нормальная практика, люди смотрят в записи. А скажите, пожалуйста, из тех, кто присутствует, кто сейчас был на презентации, которая была с 10 утра? Я была, но я проснулась. я пол 11 проснулась и сразу зашла, так что я не на а кто-то смотрел видео, которое я вам вчера отправляла, чтобы понимать, как выстраивать нам э, нашу беседу? Я видео смотрел, да, на курсе. Вопросы есть маленькие угу. То есть общее представление имеете, да? Да, Леночка, я тоже смотрела. Я опять а -а -а. за рулем, но я вчера долго не спала, смотрела, что... Вы знаете, что с такой это... информацией тяжело было долго. Да, тяжело я не спала. Было. Сегодня поехала там к своим близким, тоже рассказала, и вот сейчас еду назад. Угу. Все хорошо. Угу. Все, Валентин, давайте, у меня, давайте, у меня, давайте у меня предложение какое, кто смотрел, кто не смотрел. Я буквально в течение пяти минут донесу свое видение, понимание вот, и что тут как происходит. Так поверхностно совсем. А дальше мы общаемся с вами в формате вопрос-ответ. В любое время вы меня там перебиваете, спрашиваете, чтобы мы сейчас с вами разобрались, чтобы понятно было и получили. Вопросы, ну, на все вопросы-ответы. Вот сейчас, секундочку, у меня просто разрывается и телеграммы и все мне пишут. Лена, можно вопрос новеньких, можно при, присоединять сюда? Можно новеньких? Алло. А, новеньких сейчас можно присоединять, но просто, если от них будут примитивные вопросы, не хотелось бы на них тратить время, потому что я тут уже много всего нарыл более, более интересной информации, более точечной. Игорь, просто мы просто поступим поделиться. таким образом. Ты говоришь, э, это будет в видео, и человека направляем на видео. Да? То есть ты говоришь сейчас то, что самое ценное. Да, то, что да, да, да. То, видео. что, то, что а я остальное... да, разжую, а то, что основные есть моменты на видео, в вебинарах, там, да. это несложно. Можно полчаса уделить времени, и там оно все понятно. То есть, поехали. Поступила информация, какая? Есть такой процесс. Монета Helium. Есть отдельно стоящий процесс. Проект iHub Global. И есть Колчип, компания-производитель этого оборудования. Они все между собой как бы не взаимосвязаны. Компания Helium. О, это монета Helium. Полностью ликвидный процесс, который ну, мы смотрели, анализировали, год назад эта монета стоила порядка 60-70 центов, сейчас она стоит там 16 долларов где-то в среднем, стабильно держится. На ней работают разнообразные проекты, не только э, майнинг, вот этот, который предоставляет iHub Global iHub Global в партнерстве с компанией Calchip, то есть они закупают оборудование это и выдают нам его, начиная с августа месяца, полностью бесплатно для майнинга данных монет. Никакого бесплатного сыра в мышеловке не А Игорь подзависла. Сейчас Можно продолжать, Я... уже пошла запись обратно. Да. да. То есть компании, безусловно, выгодно давать это оборудование без денег. Они получают 35% процентов монет на себя блокчейном, раскидывается доходность от вот этих приборов. Отбивается для компании очень быстро, это и в многомиллиардном бизнесе по итогу они имеют, грубо говоря, 35% процентов долевого участия постоянного люди которые купили оборудование за деньги там этот аппарат стоил порядка 900 долларов сейчас он может быть стоил там дешевле немного он за деньги сейчас уже не продается и эти люди которые купили за деньги они получали всю доходность на себя поэтому они не в обиде и тогда были и сейчас не в обиде оборудование многие уже отбили общались с партнерами с Австралии, со знакомыми просто, с партнерами по другим проектам. Они заказали таких 4 прибора в январе месяце. В марте оно к ним пришло. За там месяц-полтора все отбилось. Есть информация, общения еще с людьми с Нью-Йорка. Ребята купили таких 10 приборов на 9 тысяч долларов. Сейчас в монете Helium просто там сеть эта развита сильно и дает большую доходность. Сейчас есть информация, что им в монете Helium приходит порядка 200 тысяч долларов в месяц. Вот. вот такие фантастические цифры. То, что я смотрел и то, что мы анализировали по доходности вот этих майнеров, очень высокая доходность в Нью-Йорке, в Лондоне и во Вьетнаме. Не во Вьетнаме, в Китае. В Китае много таких устройств уже стоит. Вьетнам полностью оранжевым цветом. Они сейчас все на предзаказе. Постсоветское пространство. Каждым днем видно, как этими точками оранжевыми покрывается предзаказ. Есть я с Украины. Есть у нас на Украине уже работающие устройства. В Одессе, во Львове, в Киеве, то есть в разных городах. Есть работающие устройства, но я... По-любому понимаю, что это э, использование данной сети, стандарты LoraOne, э, будет только нарастать. Это, э, это направление однозначно растущее, трендовое, э, умные устройства. Все чаще и чаще в нашей жизни повседневной будут встречаться. Плюс я недавно читал статьи, аналитику, что многие приборы, сейчас уже выпускать начали и будут выпускать просто абсолютно без управления. На них там стиральная машинка, допустим, стоит у вас, либо там какие-то кнопки, рычажки, либо сенсорное управление. Сейчас идет просто красненькая точка, через которую там коннектится это устройство с телефоном и вы полностью с любого места можете запускать, останавливать, все программы включать. И всю отчетность видеть на телефоне. Также это все используется, ну, про умные вещи можете почитать, и там используется все, начиная от ЖКХ и заканчивая сельское хозяйство и медицина, и, ну, очень много там сфер использования. Поэтому откуда вот нам платятся деньги, откуда мы получаем, есть ошибочное какое-то мнение или впечатление, что монета намайнится и, и что дальше, да ничего дальше, мы же получаем, монета это платежная система, она намайнится, вопросов нет, мы дальше будем получать вознаграждение, то есть если кто-то знает, что такое ноды, это своего рода ноды э, э, данной сети, которая раздает раздает интернет для это не интернет, это низкочастотная волна раздает сигнал для умных устройств. Корпорации, которые будут пользоваться этой сетью или которые сегодня пользуются этой сетью, безусловно, они будут производить за это оплату. Чем больше будет таких пользователей, тем больше будет происходить оплаты. Это оплата, компания iHub Global принимает оплату исключительно, как я понимаю, в монете Helium. Соответственно, для того, чтобы использовать эту сеть, корпорациям, которые производят умные устройства и используют эту сеть, им нужно будет где-то эту монету Helium брать. А брать ее можно будет на открытом рынке, заходя там на разнообразные биржи, Binance там и тому подобное. Бинанс самая крупная, наверное, из всего перечня, но там, по-моему, более 20 бирж там, где торгуется монета Helium, она полностью ликвидна, десятки миллионов ежедневно обороты, поэтому продать или купить монеты вообще по ликвидности никаких вопросов нет. И, соответственно, исходя из того, что я сказал, спрос... На эту монету будет только растущим. Количество монет ограничено эмиссией 233 миллиона, поэтому цена монеты будет только расти. Если, не если, а однозначно количество точек увеличивается, количество монет ограничено, и поэтому я понимаю, что со временем нам будет приходить все меньше и меньше количество монет. Но есть такой момент, как рост цены монет. Этот рост безусловно, будет полностью перекрывать еще и с запасом то, что мы будем получать меньше монеты. грубо говоря, если сегодня это может быть 100 монет, буквально полгода назад это было там четыреста 500 монет, то что она добывала. если завтра это будет 10 монет, то цена монеты может быть 200 долларов и более, то есть есть аналитика стоимости цены монеты, понятно, что это однозначно растущий будет актив. Вот. Какие-то, может, вопросы, какие-то мысли или что-то непонятное. Да, можно вопрос задать? Смотрел? Mm -hmm. Да, да, пожалуйста. Uh, такой простой очень вопрос. Uh, реально ли получить быстрее, чем за 3-4 месяца? Или это неконтролируемая не история? То есть заказали, и как придет, так придет. Неконтролируемая история, как придет, ну, так понял. Придет, ну, ну, вопрос снят, Все да, в порядке супер. живой очереди. Ни за какие деньги, ни за какие взятки, ни каким кумовством. Не, не, все, все понятно. Ну, мало ли, там, может, да, мы Европу тоже быстрее, Россию пробовали. медленнее. Там, не знаю, Нет, что, в э... Месяц идет. Все, понял. Ну, смотрите, в Америку, может быть, там вся Северная Америка покрыта. Проект и процесс американский. Возможно, доставка или какие-то моменты именно в Америку будут немного быстрее. Но если то, что нам декларируют, что это будет... Исключительно в порядке живой очереди, то mm -hmm. только время на доставку, время производства данного оборудования, мощность у компании Call Chip производства этого оборудования огромная, поэтому они нарастят сейчас, это же в их интересах. Они выбрали такой маркетинг-план для того, чтобы максимально быстро захватить как можно больше территории. Им тоже нет смысла затягивать. Да, вот. понятно. Вот. Угу. Да, Хорошо. Второй вот вопрос можно? Сколько на одного человека можно заказать устройств? Есть какое-то ограничение? Смотрите, до прошлого воскресенья можно было заказать э, любое количество устройств, Адрес доставки указываете, можете один, но адрес локации можно было, ну, нужно было указать разный. Привязки к картам никакой не было. Наша сущность человеческая и менталитет постсоветского пространства, когда они зашли на русскоязычный рынок, то многие начали заказывать по 5-10 по приборов и писали вообще фейковые адреса, так как. Э, прибор этот можно привязать Или перевезти с собой Или там если доходность не устраивает а -а -а. Или сами переезжаете Он не хоронится на одном месте Это приговор Главное, чтобы частота э, По этому региону да, позволяла И началось очень много фейковых заказов И конечно им нет смысла прислать там Ко мне 10 и в итоге, и в, итоге. в итоге в прошлое воскресенье Они сделали привязку К карте К локации вы можете заказать сейчас один прибор на, одну, на один аккаунт, но вы можете на себя же открыть второй аккаунт. Единственное, все данные могут быть одинаковыми, имя, фамилия, адрес доставки, номер телефона, все может быть одинаковым. Единственное, должно отличаться почта, вот, чтобы окончательное согласование перед отправкой вам устройство приходила именно на отдельную почту. Вот такая информация. То есть на данный момент пока дорабатывают еще сайты, коннектят с геолокациями и все делают, чтобы правильно, потому что столкнулись с кашей, которая получилась за полторы-две недели хаотичного вот такого вноса адресов. Сейчас все привязывается к локации. Мы пока есть один прибор на одного человека заказываем. Может быть, с понедельника-вторника будет другая информация, озвучим. То есть, если в локации находишься, можешь... На один имейл заказать потом, грубо говоря, соседу там или другу. Ну, да, на... да, да. Заказать да, да. физически Если можно локация. из одной квартиры, да, из одной квартиры. Просто нужны разные регистрации. Разные локации и разные кабинеты нужно делать. На один кабинет один прибор заказываете, разные почты указываете, и сам человек может быть один и тот же. Спасибо, благодарю. Игорь, э, такой вопрос. Я вчера слушала э, встречу с тобой с Рустемом. И я зарегистрировалась, так как э, прошла регистрацию и пошла бронировать точку. Точку забронировала, и в конце ты Рустему сказал... Можно на «ты», да, Игорь? <связь> <связь> да, да, конечно. И на, в конце э, при бронировании точки ты Рустему сказал нажимать серенькую кнопочку. Я тоже нажала серенькую кнопочку. И у меня получилось фиолетовое, а не, а не оранжевое. Я так поняла, что теперь мне в течение суток надо как-то подтвердить этот адрес? Надо Смотрите, нет, не так чуть-чуть. Там вверху, когда нажали серенькую, там еще было активировать. Есть два вида регистрации партнеров. Вы можете зарегистрировать сами свою точку, а может ваш вышестоящий спонсор зарегистрировать вас и, то есть, грубо говоря, зарезервировать место и отправить, автоматически отправляется вам на почту подтверждение. Если вы это подтверждаете, эта точка высвечивается сиреневой. то есть, если одним путем подключения. Если вы это делаете сами, то точка высвечивается оранжевая. Если она оранжевая или сиреневая, ничего страшного, эта регистрация прошла, то есть, никаких проблем с этим быть не должно. Я регистрировалась сама, я под Леночкой Дегуровой регистрировалась, сама mm -hmm. все прошла. Вот если бы я ее послушала, я на зеленую кнопочку нашла. А сейчас... Я не знаю, я то, что регистрировал, нажимал везде серую кнопку. У них сейчас сайты дорабатывают, может что-то поменяли. Я не регистрировал дня 3-4 сам лично, то есть постоянно общаюсь, просто отвечаю на вопросы, но в этом нет никакой проблемы. И сейчас я не могу на Helium Track зайти, нет доступа к сайту. Там какие у меня или... тоже нет доступа к сайту, а, да. -то? Они в тот, они делают, у них тех работы были в прошлое воскресенье, они подвязывали. То есть раньше до прошлого воскресенья, как мы э, заказ делали, заходишь заказ и там просто заполняешь. Имя, фамилия, адрес доставки, адрес локации, все, ни на какую карту никого не сбрасывало. Потом у тебя в строчке заказы отображался этот заказ, нажимаешь еще раз на заказ, и второй раз заказываешь, только адрес локации устало, пока пишешь другой. Многие писали эти адреса от фонаря, и безусловно отправлять кому-то по 10-20 приборов, когда с фейковыми адресами, когда другие с реальными сидят, ждут. Это глупо. И они сейчас коннектят, переделывают все, чтобы это было более адекватно. И сейчас и заказы на этой неделе не отображались. То есть только мы видели оранжевую кнопку и зелененькую галочку в правой стороне, там где меню, там где, э, там где карта, вот этот сайт, там ваш заказ сделан успешно и стоит зелененькая галочка. А на самом деле основной Основной сайт во втором отделе, второй, сейчас или в каком-то разделе, сейчас секундочку я скажу. Основной сайт во втором разделе, второй подраздел, когда нажимаете, у вас должно будет высвечиваться номер заказа, количество заказов. То есть у нас было, вот у меня четыре заказа я сделал на один кабинет, они 4 так сейчас и висят. Но они сейчас наводят порядок, дорабатывают. Какие будут изменения к вечеру или на завтра там ну, посмотрим. Они сами Но столкнулись помню, с этим вопросом. Я вчера в таком в полутрансовом состоянии около двух ночи регистрировалась, поэтому я с правой мы, стороны. Мы с тобой, не помню, мы с, тобой, я, а, с, тобой с ребятами. Да, мы я с тобой, с ребятами посмотреть. можем зайти потом, когда наладится работа сайта, зайдем просто на в бэк-офис, да, потом... посмотрим, что и как, разберемся, если вдруг что-то Да, может быть, буквально то... завтра, если какие-то вопросы, вы мне там набираете голосовым пишите, Хорошо. я буду отвечать, или скрины Игорь, присылайте в личку. Игорь, да. я из Луцка, с Украины. Да. Можно, чтобы я вот, ну, Леночка там в Моздоке, может, у нее много других проектов а можно как-то к тебе обращаться, если будут какие-то задачи непонятки? Э, смотрите. Да, смотрите, э, смотрите, скажу вам честно, объективно. Я вообще не сетевик. Для я меня тут. это... Ну, я понимаю, но у меня 22 лично зарегистрированных человека, из которых человек 15 пассивных. Человек 7-8, который именно начали активно действовать. 10 дней я как, я был в Дубае, там общался с ребятами, привез на постсоветское пространство вот этот проект. И так получилось, что по времени оно совпало с тем, что начали бесплатно выдавать приборы. Пошла такая динамика, что у меня в структуре сейчас более, 10, более 5 тысяч человек за 10 дней. И вчера вечер субботы, я там хотел хоть пару часов выйти на набережную, пройтись за всю неделю, там, общаться с детьми и все тому подобное. Но у меня, я смотрю, я уже звук отключаю, а у меня в личку приходит там, 50 сообщений от абсолютно незнакомых мне людей и с абсолютно примитивными вопросами. Причем с такой претензией, что я далек, как бы я понимаю, что сетевой бизнес – это тяжелый кусок хлеба, как и трейдерство, как и… то есть многие считают, что это баловство, это тяжелая работа, и человеческий фактор много высасывает энергии. И у каждого есть свои спонсоры, которые отвечают на вопросы, которые с вас как там с первой линии или от кого-либо зарабатывают. Просто ко мне вчера начали звонить, я там сначала брал трубку, а потом… С такой претензией люди. Ну что вы не можете мне дать там свой скайп, я там включу сейчас демонстрацию экрана, что вы не можете... Игорь, я извиняюсь, я извиняюсь, да. перебью вас. Игорь, да. извиняюсь. Ответ Людмиле нет. Скажите это просто и все. И мы следующий вопрос пойдем. Ну, а если нет, у меня я... я ж не говорю, не собираюсь по мелочи звонить, сказать нет, привет. Люд, Люд, Думаю, по всем вопросам ко мне, если я не могу помочь, тогда мы идем дальше. Я просто реально я вижу, что у меня будет 10 тысяч человек через неделю, и mm -hmm. таких людей будет… там. Ну, можете писать, я по мере возможности стараюсь голосовым сообщением хотя бы ответить, помочь всем. Но если элементарно примитивные вещи спрашивают, которые можно разобраться методом тыка или посмотревший вебинар, то просто каждому уделить по 15 минут, 50 mm -hmm. человек за вечер субботы, это просто мне не хватит недели. А там примитивные элементарные вопросы, да. Игорь, такой вопрос, да? сейчас прозвучала у тебя такая фраза, если не устраивает доходность, можно поменять точку. Вот здесь чуть-чуть сориентируй, пожалуйста, То есть правильно понимаешь, что, ну, например, люди в глубинке, в маленьком городе, они будут зарабатывать меньше, это ну, просто недопонимание идет, да? а люди в большом городе, где больше этих умных домов и так далее, они будут зарабатывать больше или от чего-то другого зависит? Зависит от двух параметров. Сколько приборов вокруг и насколько покрыта сеть, то есть там идет распределение за то, что вы поддерживаете эту сеть. И второй момент от трафика, который вокруг вас, то есть количество людей, количество безусловно умных вот этих приборов, которые находятся в радиусе каком-то всегда есть возможность, если есть, опять же, свободная локация, потому что пройдет какой-то период времени, и со свободными локациями, как в Нью-Йорке сегодня, будет проблем, проблема везде. Грубо говоря, возьмите провайдеров интернета. Сегодня многим провайдерам зайти на рынок очень сложно, потому что все подключены. Каждое село уже, каждый Деревня, каждый там пригород, уже везде интернет есть, Wi-Fi везде в каждой квартире есть, скорость везде довольно-таки приличная, рынок этот занят. Я думаю, 2-3 года пройдет, и этот рынок насытится его займут. Но если люди поставили где-то в селе и не устраивают доходность, сегодня, если есть возможность привязаться где-то, к другой точке прибор к вам пришел это устройство и можете переставить там где большой трафик то вы можете либо переставить туда либо если вы просто переезжаете этот прибор можно забирать с собой главное чтобы частота совпадала и там доходность может быть больше и может увеличиться доходность за счет того что более мощную антенну можно купить заказать поставить на крыше тоже будет больше больше трафика через нее проходить а если, например, ну, маленькое село, маленький город, и ну, сделать, постараться одному человеку сделать больше локаций, но не факт, что будут люди пользоваться вот этими умными устройствами. Но все-таки это привилегии. Вообще элементарно, у меня ответ на этот вопрос. Смотрите, не факт, что люди будут пользоваться интернетом. Такой же ответ мы слышали бы там 30 лет назад, 20 лет назад. Сегодня без, этого, без, без интернета невозможно шаг уступить куда-то. То есть это чуть-чуть вопрос времени. Ну да, когда-то если... я была первая, посмотрите, у меня когда-то был интернет, единственный в городе, я выходила через Владикавказ. Да, Сегодня, а если по вы... межгороду, а сегодня уже в каждом доме это все спокойно. То есть это, сегодня, это примерно то же вы, самое. Да, если вы там снимаете жилье или приобретаете жилье, то вас в первую очередь интересует качество интернета, а потом уже отопление, холодная, горячая вода. И все. Ну, Такая тенденция времени. Учитывая э, спектр возможностей этого направления умных устройств, я думаю, что э, просто немножко вопрос времени. И до любых Малых городов там, ой, а у нас в селе там вокруг ничего нету и все, да у вас сельскохозяйственная область, ну допустим, э, завтра каждый комбайн, каждый кустик, все, оно будет давать сигнал, оно будет работать и подключено к каким-то датчикам, поливы и все, то есть там очень большой спектр, то есть это только вопрос времени, и если где-то в городе сейчас оно в среднем будет давать 100 монет, а в селе будет давать 25-30 монет, то давайте вот эти 25-30 монет, Посчитаем, то есть на сегодняшний день там даже 30 монет, если даже 25 посчитать монет по 16 долларов, это э, сколько там? Ну, пускай 600 долларов даже в месяц. Если будет 25% капать там для пенсионера или для сельского жителя, mm -hmm. будет капать 25% чистыми деньгами на электроэнергию расхода максимум до 2 долларов. То есть это такая погрешность очень маленькая то это будет, ну, допустим, 150 долларов в месяц будет падать. Даже 100 долларов в месяц, если будет падать, я не знаю, как у вас, на Украине 100 долларов – это, в принципе, вся пенсия практически. Поэтому это еще как второй, второй момент, второй размер этой пенсии. Так что я думаю, это просто вопрос времени. Оно разовьется, и если сегодня это бурно используется в Китае или в Америке, то у нас это будет бурно использоваться точно так же э, так, на год позже, но не, но не дольше мы будем отставать. И возьмите даже качество интернета, приезжаешь в Европу, еще куда-то там мобильный интернет работает гораздо хуже, чем, чем по крайней мере на Украине. И он гораздо дороже. У нас он и стабильнее, и качество ну, несравнимое. Так как и многие банковские услуги, там оплата через терминалы бесконтактные, оплаты там с помощью телефона там, у нас это работает лучше, чем в Европе, поэтому… Кстати, был Только вопрос, вопрос времени. Какова скорость, какая скорость нужна, ну не меньше какой скорости интернет должен Не принципиально, скорость может быть небольшая интернета, этого будет достаточно, там от скорости не зависит, главное, чтобы э, был коннект, ну, с сетью, с основной. А можно, можно вопрос? Да. Игорь, то есть мобильного интернета достаточно, да, я так понимаю? Абсолютно. Следующий вопрос. Крым, получается, у нас же под санкциями везде. Вот я сейчас нахожусь в Крыму, да, заходил на сайт, то есть сайт не открывается, только через VPN. Будет ли это работать в Крыму? Смотрите, в Крыму я уже видел, какая-то точка работающая вроде есть, потому что я смотрел на карте. Вопрос, сейчас mm -hmm. ждем ответ на этот вопрос с компанией, потому что на Google карте это показывается территория Украины, на каких-то uh -huh. других картах это уже показывается территория России. Э, работа данной сети, в принципе, не попадет ли данная сеть под какой-то под какие-то санкции за того, что она будет активно работать на оккупированной территории. Тоже на, на, на эти все вопросы мы ждем ответ от компании непосредственно, потому что я думаю, что интернет же работает в Крыму, и я думаю, что это все будет работать точно так же нормально и комфортно. Просто сейчас даже привязать точку локации, есть разбериха в картах, неразбериха даже в названиях улиц, городов, там Украина переименовывают улицы или города прямо в Крыму, абсолютно не находясь сейчас в Крыму. И Идет просто бардак чуть-чуть. Вот сейчас ждем ответ касательно по Крыму. И даже по Донецку есть такие вопросы, по Луганску. Ждем разъяснения Я думаю, что будет работать как везде, просто с локациями со всеми делами нужно разбираться как правильно. То есть, как бы ответ сразу будет озвучен, правильно? Ответ сразу озвучим, потому что по Крыму многих заботят этот вопрос по оккупированной территории. Как бы она де юра она для всего мира цивилизованная, это оккупированная территория. И поэтому как это правильно будет происходить, вот ждем ответ именно от основателей компании. Ага. Следующий вопрос. Вот эта реферальная программа, она сколько по времени уже работает вообще? Она работает вот именно в том виде, в котором она сейчас есть. Она работает с, вот с августа месяца, как только начали бесплатно выдавать устройства. Там идет, я так понимаю, это смарт-контракты, которые распределяют и блокчейном, автоматом нам раскидываются монеты всем, кому сколько положено, на вот намайненных их устройством и плюс рефералкой. То есть, как я понимаю, то есть это все недавно прям заработало. И получается, если это сейчас будет как снежный ком растать, то есть получается пойдет хайп, пойдет просто рост монеты колоссальный. То есть еще саму монету можно покупать и на этом зарабатывать. Саму монету, ну смотрите, монета выросла в 20 раз за год. Причем выросла, имея огромную капитализацию и имея огромную, огромную ликвидность. То есть, это не просто там, что ликвидность была 10 тысяч долларов и взяли 20 тысяч долларов, мы с вами лично и качнули ее. Конечно, монета имеет потенциал, я думаю, в течение 2-3 лет 200 долларов мы увидим точно. Мое мнение субъективно, я читал много аналитики по этому поводу, и учитывая использование этой монеты, такой вопрос возникает наедине у каждого. То есть помимо того, что просто не покуп... ну, покупать или не покупать эту монету, я думаю, что многие, кто будут ее получать на кошельки, будут ее просто придерживать. Соответственно, дефицит монеты однозначно будет, и рост цены будет по-любому. Но я думаю, что если сейчас она стоит 16 долларов... Ну, через год она будет стоить минимум долларов 80. Игорь, оно, Игорь такой вопрос. Необходимо какое-то приложение скачивать на телефон или на компьютер? Вот Helium. Э, смотрите, на компьютер я не знаю. На телефон есть в App Store и в Play Market есть э, э, именно Helium приложение, на котором, во-первых, надо будет активировать, же нужно будет скачать децентрализованный кошелек Helium, и там будет видно все, что к вам приходит в этом приложении. Вам будет видно, сколько вам приходит от вашего прибора, от вашего устройства, сколько вам приходит по реферальной ссылке, какая у вас структура. Там все прозрачно будет видно. Значит, есть, надо, это необходимо. Конечно, есть, есть, да, да, да, есть мобильное приложение, и все там в этом приложении видно. Благодарю. Я так понимаю, что будет сейчас еще более новое или обновленное с учетом реферальной системы мобильное приложение и именно Тайхаб Глобал, там, где вы будете видеть полностью все. А это Helium Wallet надо скачать или какое-то приложение на сайте надо скачать на основном? Нет, не, не на сайте. Вы заходите в App Store или в Play Market, смотря какой у вас телефон, вы можете скачать это приложение и... А как оно называется? Момент... Ой, я вам сейчас даже скрин скину. Да. да на будет WhatsApp. Как... Да, да, да. Я делал скрин, у меня спрашивали люди, как оно выглядит, это приложение. Хелиум приложение, это приложение монеты непосредственно. Я вам в WhatsApp сейчас сбрасываю. Насколько легко будет людям потом технически, когда они получают этот прибор, установить его самостоятельно или нужна ну, какая-то техническая помощь? Смотрите, будет, будет буквально двух-трехминутный ролик. Угу. Это я вам скинул картинку, как выглядит э, в, э, в Play Market эта программа. Э, Helium вводите и там высветят программки, которые работают с Helium. Насколько легко установить это устройство, его нужно будет законнектить с интернетом. Его установить легче, чем Wi-Fi роутер будет гораздо. Его включаешь mm -hmm. в розетку и подключаешь его либо к кабельному интернету, либо к Wi-Fi. Никаких проблем с этим не будет. Mm -hmm. Единственное, будет еще разъяснение и все по поводу, что его нужно будет, это устройство законнектить с локацией, законнектить со своими кошельками, со своей структурой, которая под вами, чтобы оно все ну, правильно, синхронно работало. Все, ну я думаю, что мы это все расшифруем, разберем и маломальски, маломальски грамотному человеку это будет делать несложно, но тут процесс как бы, простой, к пониманию, как бы, а технически много людей реально неграмотных которые не, не понимают, как работать и с криптокошельками, и как потом выводить эту монету, отправлять, принимать, там на биржу вывести и обменять. Вот. Сегодня я в чате у себя опубликовал информацию о том, что в течение там, я не помню, какого срока, может год, два, там может два с половиной, э, что Helium сделает свой обменник для того, чтобы людям по рыночному курсу можно было менять, конвертировать. Ну, для многих там биржа, стакан, покупка, стакан, продажа и все. То есть это темный лес, и это довольно-таки для многих сложный процесс, хотя ну, там да. ничего сложного нет. Можно будет просто закидывать монету на обменник, она там будет конвертироваться по очень, кстати, я так понимаю, адекватному курсу, и деньги будут назад приходить на... Карты Visa, MasterCard, на банковский счет. То есть можно будет обменивать эту монету. И я так понимаю, что Helium возможно выпустит свою карту Visa, MasterCard и будут э, находиться ваши активы прямо в монете Helium и на момент расчета будут конвертироваться автоматически. Это Тут ничего сложного или сверхъестественного в этом процессе нет. И для процесса Helium это тоже... На конвертации дополнительная доходность дополнительный доход, то есть почему нет, это, я думаю, это будет сделано в ближайшее время. Ну, в общем, вопросы? ребят, наша сейчас самая главная задача, первое, делаем регистрацию, второе, делаем заказ, ждем поступления. Да, я еще хотела уточнить по маркетинговому плану, Да, я так понимаю, он здесь линейный, зависит просто от количества приглашенных. Здесь нет Абсолютно, глубину, да. да? Глубина любая. Там, смотрите, с первым уровнем я разобрался полностью. Я еще раз повторюсь, я не сетевик, чуть-чуть не это... Мы все не сетевики, так что нормально. Мы все тут... Да, просто есть Пахали. люди, которые в этом хорошо разбираются, и сразу там бинар линейный, нелинейный, где угу. что, как обрезается, как что происходит. Людям сразу это понятно, профессионально в этом разбираются. Я... Смотрите, первая линия довольно-таки жирная и очень простая и понятная. Если с одного до пяти человек у вас в первой линии, там есть картинка, я или скидывал, или могу скинуть. Я даже видео Слайд. нашла, я уже Черненький, своим людям скинула. Да. Просто там, там очень просто. Причем в первой линии, если от 1 до 5 человек, то вы получаете 20% от общего количества намайненных монет. Не от того, что добыл ваш человек но в первой линии. Если а, было так. добыто, грубо говоря, 100%, и это 100 монет, то человек получил 25 монет, и вы получили 20 монет. Если там от 5 до 10 человек, то человек получил 25 монет, и вы получили 25 монет. То есть и так до... 25 человек начиная с 26 человека вы получаете 35 процентов от общего количества намайненных монет касательно второго уровня там вы получаете от 5 до 15 процентов от объема вашей команды глубина не имеет значения там это 10 100 уровень или какой в зависимости там есть какие-то ранги там gold silver то есть ага. от этого зависит, сколько будет кому от кого начисляться, если там есть где-то какие-то обрезки или еще как-то. Вот я со вторым уровнем еще не до конца разобрался, я сейчас с ним разбираюсь. И эта информация может сегодня, там максимум завтра, она полностью будет именно касательно второго уровня, она будет полностью расшифрована. Ну, а ранг зависит от расписано. первой линии? Ранг выстраивается только от первой линии, от количества человек? Нет, там, там не так чуть-чуть, как-то у каждого человека свой ранг, и там зависит, какой ранг у человека под вами, как он отработал, столько вы от него получаете, то есть, но ну, это в глубину уже идет, э, то есть, те, кто, а, и такое, то, что я еще понял, те, которые у вас 5 человек, вы первые, вы от них получаете на постоянной основе, там, 20% от намайненных монет, от вторых вы получаете, там, допустим, 25%, но от первых вы все равно получаете 20%. А -а -а. То есть это не то, что вы выполнили, что у вас стало там 30 человек, и вы от всех 30 получаете 35. То есть там грамотный более-менее... Это не сетевая компания, и основатели все время говорят, что они не сетевая компания, но количество денег, которые этот процесс приносит, и количество раздаваемых денег, это же должна быть совпадаемая цифра. Поэтому чуть-чуть надо еще доразобраться в ней, и будет информация более от моих вышестоящих спонсоров более развернутая по второму уровню и там все будет понятно. Но ну пока бы, да, пока как... то, что вот на видео рассказывает, вот Николай, я так поняла, там тоже рассказывает. Да. Там как раз таки вот от количества человек от, от первого до до пятого это один уровень, от шестого до десятого второй уровень и так далее. Эти уровни да, они да, да, прописаны да, линейно, да. но плюс я так понимаю еще идет в глубину. То есть, если, да, если например, то, что... я пригласила Смотрите. 35 человек, да. да, и плюс потом идет глубина, то я получаю как раз-таки вот как там следующий. Угу. Будем ждать э... тогда более детальный маркетинг. Да, по 30... маркетингу давайте я угу. стараюсь не выдумывать то, что я не до конца понимаю. Сейчас разберемся. Угу. Вот, я единственное понимаю, что если… Создать структуру там в 5000 человек, то, что у меня произошло там за буквально там 10 дней, это не особо сложно. Ну а дальше посчитайте, что даже если вам будет падать там по одной монете или по пол монеты с каждого человека в среднем там, и пускай даже не в монетах это считать, а пусть там будет там. 10 долларов в среднем с человека или 5 долларов посчитайте, даже по одному доллару, то все равно эта перспектива колоссальная. Но это то, что со второй линии от объема, то, что я надо разобраться. А если uh -huh. первая линия, она мне понятна полностью. И если выстроить, подключать людей здесь несложно. Если выстроить людей в первую линию, там элементарно там 50 человек подключить, вот, это там за месяц-два сделать вполне реально. Вот давайте возьмем, посчитаем, что пускай средняя доходность там, 50 монет в месяц э, от прибора. Ну, я образно говорю. И вы будете получать в среднем 25% четвертую часть. Э, ну, где-то 20%, где-то уже пойдет 35%. Давайте считать э, 20, э, 25%. То есть четвертая часть от 50 монет, половина монет. Давайте считать 10 монет. Правильно, с человека. Uh -huh. 10 монет с человека, это, а у нас 50 человек таких, это 500 монет. 500 монет умножаем даже на 15 долларов. Но Саша пишет, 18 получи... долларов сейчас стоит. Сейчас, да, 17 чем-то. 9 тысяч долларов даже... получается. Если 18... да, получается 9 тысяч долларов, плюс ваши там 1-2 прибора поставили, вот вы только первая и вторая линия, о, первая линия и ваши приборы, то есть вы можете порядка... Мы в прошлые выходные проводили зум с основателем, Он рассказывал, был Дина Синягина переводила, было очень интересно. Он говорит, что 14-20 тысяч долларов с первой линии зарабатывается вообще несложно. Дальше от объема, он, от объема второй линии он довольно-таки там быстро нарастает. И от чего вы улыбаетесь так? Я смотрю на реакцию Димы, у Димы уже щелкает, как он здесь зарабатывает. Просто понимаете, не, не, не, тут просто момент такой, надо отпустить немножко мозг, и иногда вот такие цифры становятся сразу реальными. Э, что, смотрите, я вам скажу по себе, я когда услышал такую возможность, это было, э, вот завтра вечером будет две недели ровно. Я, когда увидел такую возможность, я подумал, что я сейчас буду там недельку-две активно там с людьми пообщаюсь, и я постараюсь, чтобы у меня там до сентября, ну, до середины сентября месяца, дай бог, если повезет, чтобы у меня было тысячу человек в структуре. Но исходя из той точки, где я находился, возможно, что там один из первых, кто начал озвучивать или еще что-то, вот у меня сейчас... 5 тысяч перевалило, а прошло только 2 недели. Я теперь понимаю, что до 1 сентября я могу до 20 тысяч набрать структуру довольно-таки легко и комфортно. И даже если это будет там по 2-3 доллара с человека капать от, от всей общей массы, то ну, это очень серьезные деньги по итогу. И нужно понимать, что этот процесс не бесконечный. Сегодня э, собираются заказы, работают уже 130 тысяч устройств не хотят, а просчитали, что хотят установить порядка 13 миллионов устройств. С такой динамикой, я думаю, что такое количество заказов и занятых локаций, они за полгода все это организуют и потом просто остановят предзаказ и все. То есть вопрос будет не в деньгах или еще в чем-то, а просто вся необходимая локация будет покрыта, и кто успел, тот успел. Ну да, ребят, здесь очень важный момент, то, что ограничено, во-первых, количеством монет самих, во-вторых, радиусом на 1 кг. Да, земля наша ограничена. да. Все, то есть это цифровая земля, по большому счету, кто успел, тот занял. И если сегодня вы сделали это первыми, а завтра ваш сосед узнал об этой информации, я сегодня попробовала ввести свой же адрес, да, Соседский, так скажем. Мне уже все, мне написали, ребятки, адиос уже вот занято. Меня, я прям посмотрела, 10... как это работает. У меня десятиэтажный дом, два подъезда, 40 квартир. Товарищ сетевик, ну они там со стажем, как бы, он живет со мной в одном подъезде, там чуть ниже на этаже. Я зарезервировал это место за собой, и когда позавчера буквально мы с ним общались в пятницу. Она говорит, ты не хочешь мне место уступить, а мы в центре города живем, и локация хорошая очень. Я говорю, ну, цена вопроса, будем обсуждать. У меня-то сейчас уже я понимаю, что у меня весь акцент идет не на заработке от моего устройства, а на реферальной системе, то есть это совсем другие деньги. Я понимаю, что я даже рассматриваю для себя пессимистичные расклады, по, по вознаграждению, по, по суммам, по цифрам. Но это все равно, учитывая, что мы не вкладываем ничего, это все равно довольно-таки приличные суммы могут быть на выходе. Даже если создать под собой всего лишь тысячу, тысячную структуру, то это позволит, там, ну, я думаю, что минимум, наверное, но ну, это мое субъективное мнение, там, что это минимум десятка в месяц будет зарабатываться. Это только от глубины. Плюс еще первая линия, плюс еще ваше устройство. Сегодня, если стабильно доходность иметь в пассиве 20 тысяч, то это очень хорошие деньги. Я не вижу тут аргументов, как оно может не получиться или почему может не получиться. Может быть, чуть дольше по срокам, может быть, чуть, чуть меньше по цифрам будет получаться, какая-то погрешность может быть. Но абсолютно рабочий процесс, я дней 10 назад общался с одним, с одним человеком, смеялся страшно. Она говорит, ну я могу сделать структуру там 100 тысяч человек, вот. когда я, сколько я могу зарабатывать? или полмиллиона долларов в месяц буду зарабатывать. Ух ты, класс, а когда я начну зарабатывать? Я говорю, ну месяца через 3-4-5, вот, не вкладывая ничего. Он говорит: а, так это три месяца ничего не зарабатывать. Не-не, не интересно. Ну, вот такое. Вот. Ну, да, посмялись. надо так, чтобы не вкладывать, ничего не делать, а дать только на Да, работу, Люди чтобы рассуждают там о рисках, ждут какой-то подвох, они даже не понимают, что этого подвоха может не быть. Но давайте будем объективными уже столько раз, сколько нас обманывали, в такие чудеса вериться. С трудом, но если копнуть просто откуда что здесь берется, я у всего нашел логическое объяснение. Я повторюсь там, может, после вебинара с Рустемом, то, что мы общались. Я для себя подчеркнул три момента, почему это имеет место быть и почему здесь нет никакого, ну, почему стоит обратить на это внимание. Первое. Процесс родом с Америки, все равно это знак качества, это законодательство другое, то есть криптовалютные проекты, они многие фейковые, там 99 они в основном до Америки не доходят, потому что это сек, это блокировка, это блокировка сайтов, то есть, ну, для меня Америка все равно, я сейчас секунду, извините звонят и звонят, пишут и пишут. У меня все, все красное, мелькает, и телеграмм и WhatsApp, и все, что хочешь. Вот. То есть Америка все равно это своего э, в своем роде это знак качества, это показатель того, что максимальная законность или какое-то, какая-то, какой-то аудит проведено. Второй момент: то, что э, всех интересует, какие риски, это, наверное, первое мое, мое предложение, поступившее в жизни, там, где рисков нет вообще. Сразу этот вопрос, когда убирается, у людей появляется совсем другой интерес, понятное дело. И третий момент, это то, что процесс уже работающий состоявшийся, абсолютно состоявшаяся монета ликвидная Helium на разных биржах торгующаяся. Уже много стоит, уже покрыто много сетями цивилизованных стран и регионов, которые там более цивилизованы в правовом поле и все, чем постсоветское пространство, но тем не менее там Америка, Канада, в Европе много покрыто территории, Китай, то есть это уже работающий процесс, это не то, что когда-нибудь, может быть, монета выйдет на биржу, мы такого уже много проходили, и это все заканчивалось быстро и неинтересно. Или когда-нибудь, может быть, этот прибор будет работать и давать доходность. Нет, он сегодня работает и дает доходность. И понятно, почему нам дают его бесплатно. Сумасшедший маркетинг-ход. И если люди покупали этот прибор, то он становится собственностью человека. Сейчас, когда компания дает нам этот прибор, то он все равно является собственностью компании. IHUB Global. И плюс они получают, там, третью часть, грубо говоря, чистыми получают от всего процесса. И сегодня столбят за собой э, такую доходность. Конечно, э, я не вижу здесь составляющей какого-то китка, скама. Идет полностью зацикленночка, все друг в друге заинтересованы. И есть продукт сумасшедший, вот это которая используется и только наращиваться будет ее использование. Она, безусловно, ценна. Количество монет ограниченных, просто мы можем в монетах, я еще раз повторюсь, получать меньшее количество, но рост цены монеты неизбежен, он будет по-любому перекрывать. Вот. Доходность будет интересна Поэтому я, я не нарыл, почему оно может не получиться, повторюсь, может быть какое-то со сроками поставки приборов или еще что-то может чуть дольше затянуться или чуть быстрее где-то будет. Может с доходностью быть чуть больше или чуть меньше. Но то, что это работающий процесс, который будет развиваться, и мы ничем не рискуя полностью. Уже, ну, пытаются, нас тут могут кинуть и говорят, вот нас кинут на доставку. Во-первых, доставку делает логистическая, э, логистическая компания, которая логистикой занимается, там почта какая-то или еще кто-то. И ну, цена вопроса там 20, 30, 40 долларов, но даже если 50 долларов э, цена вопроса. Так вот, так они соберут там с миллиона человек по 50 долларов, вот уже 50 миллионов сегодня нет здесь в большей степени может рисковать сама получать... компания потому что отправляет нам этот хапкат стоимостью тысячи долларов и просто ну, это я хочу чтобы люди услышали да это не сыр в мышеловке бесплатный это сотрудничество когда нашу точку используют в аренду и нам за это платят 25 процентов Конечно, партнерские все, отношения. партнерские так, отношения. Да, То есть это никто да, да. вам халяву так не предлагает. Я не, договорил. я не договорил. То есть я этим людям отвечаю. Но ну, если прибор приносит 1000 долларов в месяц там, или даже 500 долларов, и компания может с нас зарабатывать там, по 300 долларов в месяц и отбить этот прибор за три месяца и глобально потом все время зарабатывать, им ваши эти 30 долларов доставки вообще абсолютно не актуальны. Вот. И Вопрос, ой, а мы же можем этот прибор, он же стоит денег, можем его выбросить, мы же можем им халатно относиться к нему, и все. В неужели это не понимает, что это все может? Не может это. Никто халатно не относится к курочке, которая приносит лично тебе золотые яйца. Если этот прибор приносит по 300 долларов в месяц, то ты его поставишь в самое безопасное место и будешь смотреть, чтобы только там была сеть, и чтобы только там не пропал ни... ни... Интернет, не электричество, и если он перестал работать, будет он приходить, допустим, сигнал на телефон, то есть вы будете к нему бережно относиться, потому что это то, что вас кормит. Поэтому говорить о том, что люди халатно будут разбрасываться этими приборами, я думаю, что на вторичном рынке, как на металлолом его сдать или на запчасти какие-то эти чипы, там, они их цена ничтожна, они ничего не стоят толком. А как устройство, которое генерирует вот эти деньги, то, конечно, это ценно будет и для партнеров, и для компании. То есть, ну, все логично. Я не могу найти провал пока. Какие еще вопросы или мысли? Вас не слышно. Вас не слышно. Мысли, мысли на данный момент должны быть уже только одни. Где взять ссылку и как зарегистрироваться? Как зарегистрироваться? Я вчера записала видео сразу, когда регистрировалась сама. Ну, вот, Людмила, не знаю, Люд, понятно, все, все как бы, все понятно, что я там делаю. Притом я специально записала, вот, знаете, как вот с нуля я сама где-то тыкала, где-то смотрела, где-то искала. То есть вот, ну, живой процесс регистрации, чтобы вы не думали, что я там 7-5 дебалбу родилась со знаниями технических процессов в криптовалюте. Это все воспитывает. Да, да, все вот. Ссылочку... Все четко. Твою мать.